В следующем испытании используется воздушная панель Веры. Она была разработана в ходе исследования, как испытуемые справляются с трудностями, если их катапультировать в космос. Результат оказался очень информативным. Никак. Удачи! Интересный факт, ты дышишь не настоящим воздухом, закачивать его так глубоко под землю слишком дорого, мы просто удаляем двойки с углерода из воздуха, освежаем его немного и закачиваем обратно, то есть до конца своих дней ты будешь дышать одним и тем же воздухом, мне показалось это интересно. Посмотрим, какой следующий тест. О, улучшенные воздушные панели Веры. Отлично, получаю удовольствие паря в воздухе и не думая о мире. А я пока схожу принесу сюда пару тонн битого стекла. Я пока еще расчищаю эти тестовые камеры. Поэтому временами в них все еще попадается мусор. Стояй и смиродить без всякой пользы. Постарайся не столкнуться с летящим мусором. Помнишь, я говорила тебе про мусор, который стоит, стоит и смердит без всякой пользы. Это была метафора. Я имела в виду тебя. И я прошу прощения. Ты не отреагировала сразу, и я забеспокоилась, что ты пропустила это мимо ушей. Тогда извинение выглядело бы чем-то ненормальным, поэтому я только что снова назвала тебя мусором. Знаешь, что люди, обремененные угрызениями совести, чаще пугаются громких звуков. Извини, не знаю, откуда этот звук. В любом случае, это интересный научный факт.